Еще одна вкусняшечка, интенсив в интенсиве, значит, я из тебя вытащу истории по твоей экспертности. Есть определенная технология, чего и как узнаешь, кто был в перепрошивке, тот знает, если ты никогда не был, то знаешь как, но теперь задача вытащить истории, старитейлинг, которые подчеркивают именно твою экспертность. Круто, когда мы не кричим, не бьем себе пяткой в грудь, что я там крутой специалист и так далее, так далее, а формируем такой рассказ, по которому это понятно человеку без всякой рекламы. Это будет отдельный день, это будет круто, прокачаем все.